В сегодняшнем эпизоде Сабнатика Беллоу Зироу. Пороемся в грязном бельишке. Всем хай С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем в Subnautica Below Zero. И мы со своим крабом сейчас собираемся отправиться на остров станции Дельта, чтобы применить наконец-то тестовый модуль, который мы, по-моему, кстати, еще даже не скрафтили. У нас есть стержень реактора, у нас есть модуль тестового режима. Погодите, мы все сделали. Быстренько, секундочку, мы просто смотрим, что нам не хватает для полного счастья. Для полного счастья не хватает выгрузить все ресурсы, и заодно наловите рыбу, воду, рыбу, еду. В общем, всего этого добра, чтобы как следует поесть. Поесть попить, попить, поесть. Главное, больше воды. Еда восстановлена. Вода восстановлена, но я бы еще одну поймал, на самом деле, рыбку. Где-то тут она плавает. Я, кажется, вижу свою жертву. Вот она. Ничего не подозревает. Не подозревает, что хищник смотрит на нее из-за кустов. Куда она делась? Я просрал ее. Хреново из меня хищник. А, вот она. Поймал. Остальное просто выкладываем. Модуль погружения для краба. Нужно три рубина, эмалевое стекло и синтетические волокна. Чтобы сделать синтетические волокна, нам нужно... Рубин и вырезка А Вот где ее взять, хрен его знает. Что-то спиральное это, скорее всего. Будем искать все, что напоминает спираль, короче. Итак, где база Дельта? Где она? Вот она. У нас теперь вообще круто все. Наконец-то я так скучал по этому. Спокойно перемещаемся. Цепляемся здесь. Мне не нравится, на самом деле. Здесь это уродско сделано в этой игре. Потому что как только я оказываюсь в воздухе, видите, даже я просто жму вперед и все равно тратится топливо. От того весь кайф использования крюка. Пропадает. Ну, все равно мы ускоряемся, конечно, тоже прикольно. Мне нравится, короче. Но понравилось бы чуть больше, если бы не вот это говно, что они придумали. Евгений часто недоволен, по большей части. Пока не увидел никакого спиральвика. Вау, нифига себе! Слушайте, а реактивный ранец гораздо лучше работает на суше. Кстати, у меня плохая новость для вас, ребят. Я прикусил язык. Очень сильно прикусил, когда кушал, но очень вкусно кушал, спасибо. Рад, что вы за меня рады. И, в общем, не удивляйтесь, если будет язык сильно заплетаться. Я буду менять R на L и L на R. Давайте обойдем быстрее, вот так, хоп. А -а -а! Стоп, цепляйся. Как-то я хреново придумал. Давай, давай, поднимайся. О, здесь пингвик крыльки живут. Так, вон я вижу лестница, зацепились. Чего-то нам не хватает тяги. Короче, не так весело на суше использовать гарпун, как я думал. Реально, запороли механику, она была гораздо лучше. Низкие потолки. Давай протискивайся, крабушка. Крюк. Нет. Так, я... Ой, блин, я, кажется, задавил. убил его. Поднимайся, поднимайся, мой друг. Ну, пожалуйста, давай. Типа, ты ходишь среди остальных, ты живой. Блин, надеюсь, не я его убил. А, это я их убиваю, когда наступаю на них. Блин, Ладно. Просто забыли об этом. Все. Уй, блин. А, извините, пожалуйста. Вот она. Ну-ка, мы дострельнем до этого модуля крутящегося. Зацепились? Подпрыгивай. Не могу. Не могу, все, обрубили весь кайф. Хорошо, давайте выйдем и все сделаем сами. Господи, какая игра ты, блин, стала аккуратная слишком, по-моему. Ну что, давайте пиндюрим все. Вот если бы все разработчики были бы как ребята из Valve. Вот гравий пушка, которую они дали использовать людям. Играться как хочешь. Не было ощущения, что тебя ограничивают. Замечательно. Теперь обратно к терминалу. Какому? Вот этому, судя по всему. А. Ничего страшного. Окей. Должен сойти, пожалуйста, с работой. Пойдемте в крабы сядем обратно. А ты че мерзнуть просто так? Так, он какой-то сигнал ловит, судя по всему. Да, спутник отключен. Я, Я впечатлен. Это было весьма изобретательно. В смысле, Алан, не позорься, господи, это было самое элементарное, что можно было придумать. Ты же высший разум должен быть. Дальше-то что? Маргарет, звонит. Ладно, альтеранка, этот раунд ты выиграла. Приходи в мою теплицу. Она примерно в километр к востоку от тебя, на айсберге. У меня для тебя подарок. Я зайду, как будет время. Конечно, как знаешь. Если в твоем занятом социальном календаре найдется для меня минутка. Приходи в мою теплицу, она в километре к востоку от тебя, на айсберге. Как понять, здесь есть карта? Здесь же карты даже нету. Короче, понятно, мне нужно было скрафтить компас, а мне его нету. Я не понимаю, где здесь запад, где восток, где что. А я могу сделать компас вообще в целом? У меня есть такой чертеж? Я могу сделать компас И мог бы его сделать, если бы не затупил. Медный провод и комплект проводов. <смех> Я чувствую, как мне язык заплетается. Медный провод и комплект проводов. Так больно прикусил. Но сейчас не болит, а просто и как будто бы его нет. Как будто бы онемевший кусок. Ладно, вернемся домой. и Потом вернемся сюда и посмотрим, где этот восток, чертов. Погодите. А что, если мы сходим сюда еще раз? По-моему, на этой базе заброшенной была комната с картой. Если мне память не изменяет. Что, реально, у моего краба осталось всего лишь 16 энергии? Говно. А! спасибо. <музыка> Ничего такого здесь нету. Идем домой. Какой у нас, однако, краб не емкий в плане аккумуляторов. Энергия ячейка по 11 заряд. Нам нужно сделать зарядник для энергии ячеек. Расширенный комплект проводов, литий и титан. Серебряная руда, две штуки за комплект проводов. И вот проблема. У нас всего три серебряные руды. Но теперь уже одна. Пожалуйста. А, нет, все есть. Компас готов. И зарядное устройство энергоячейок тоже готово. Все, вынимаем сразу. Извлечь. Вот они, пусть заряжаются. Надеюсь, нам хватит энергии. Вполне себе. И сразу бы сделать две энергоячейки дополнительные. Силиконовая резина две штуки такие нужно. Раз, два. И две батарейки. Давайте возьмем вот эту. Того у нас, ну, в принципе, хватает. Раз и два. Заменяем энергоячейки. Все, можно идти. И мы здесь, как эпично вынырнул. К востоку от того места, где ты стоишь, сказала она. Восток, восток, восток, юго-восток. Восток, ровно километр на восток. Там должен быть какой-то айсберг. А может ли это быть ловушкой? Как бы мы доказали Маргарет, что она может нам доверять, вроде как. Она нам еще ничего не доказала. Она просто нас не убила пока что. Черт, по-моему, мы куда-то очень глубоко падаем. А нам не вообще надо? Цепляемся. Я зацепился. Я зацепился. Стоп, стоп, стоп. Потерял восток. Восток. Мне нужен айсберг. Здесь надо зацепиться за что-нибудь, за выступ. Я не зацепился. Цеп... Айс. Да за рыбу, сволочь. Тупая рыба. Нет. Стой, стой, стой. Все, вот здесь. Будь ты проклята рыба. Еще раз. Вверх. Цепляемся за кита. Хорошо. И цепляемся вот за эту штуку. Есть. За что-то ухватился. А это что такое? Давайте попробуем здесь встать. Стоим. Кажется, стоим. Что-то очень важное. Морозного анимона сердцевина. Это вкусно? Да, это воды много устанавливает. Ну-ка, а если он ничего не дает? Так, ну уже вот айсберги пошли. Всплываем. Включаем режим дерьма. И всплываем. И всплыли. Давайте сберемся на айсберг предков. И посмотрим, куда нам здесь... Спасибо, туман. Я вижу все. Я ничего не вижу. Нашел. Это главное просто уцепиться нормально за все. Вы прикиньте, не цепляется ни за что. Все, все, я падаю. Ну-ка... Наверх. Такая этому мразь, конечно. Давай, гарпун. Есть. Очень сложно порой пользоваться этим гадом. Опа, вижу ящики. Мы на пути. Вот куда нам нужно. Опа, стук, стук, стук в дверь. Заходим. Хорошо, все открыто. Красиво. Давненько этот чертов спутник не пролетал. Полагаю, это твоих рук дело. Ни одна Сэм в семье знала, что делать с туманными указаниями и старыми проводами. Она была та еще штучка, твоя сестра. Первый раз, когда я ее встретила, я была уверена, что она альтеранка до мозга костей. Не пятнышко на униформе, повсюду рассылала шпионить своих чертовых птиц-роботов Потом она меня удивила, возможно даже чересчур В смысле, если правда хочешь знать, на верстаке есть КПК, который направит тебя куда надо Понадобится что-нибудь еще, ко мне не обращайся Но ты можешь угоститься из моей теплицы Самое меньшее, чем я могу тебе оплатить за то, что ты стряхнул этих шпионов с моего хвоста Саня, как ты поживаешь? Как ты вообще здесь оказался? Ты недавно был на той базе не отвечает мне. Композитный горшок. Внутренняя грядка и растение Престона. Смотрите, плод этого растения позволяет успокаивать животных. Вот почему Саня такой спокойный. Как бы я его не резал, видите, все с ним в порядке. И Маргарет походу тоже объелась этого. Ну а давайте срежем. Вот, он. лист растения Престона. Годится в салаты. Итак, 15 еды, тем не менее. Маргарет, я короче весь твой урожай соберу. Ты не против, надеюсь? Это меньше, чем ты можешь мне отплатить за то, что я тебе помог. Сейчас мы все изучим здесь. Китайский картофель. Мраморная дыня взять. Блин, куча всего набрал. Есть какая-то стойка. Не знаю, для чего она нужна. В целом, опять же, мне особо не нужно все это делать, так как не вижу надобности для себя. Я люблю, когда игра... Я уже тысячу раз об этом говорил, еще раз скажу. Я люблю, когда игра заставляет тебя использовать свои механики. Типа, другого выбора вообще нету. О, еда. Я возьму твою еду, Маргарет. Это меньше, что ты можешь для меня сделать, ведь я помог тебе. Давайте воды еще заберем самое меньшее, что ты можешь сделать. Давай посмотрим, что ты еще можешь сделать незначительное для меня. Я уже синтезировал антидот и припрятал его в пещере. Я могу его взять и... и этот твой план? Думаешь, не сработает? Ты слишком мелко мыслишь. Словно достаточно вежливо объяснить, почему надо уничтожить бактерию и альтера. Придумаю, и согласится с тобой. А ты сама в себя веришь или нет? Думаю, да. Думаешь, да? Да ладно тебе. Это угроза или нет? Угроза. С ней надо разобраться или нет? Надо. Ну так, кто тут прав? Я? Скажи увереннее. Я права. Я сказал увереннее. Они так будут ты дает показания перед дурацким судом трансгосударств. Я права. Замечательно. Тогда то, что ты должна сделать, запечатать всю пещеру. У меня есть как раз то, что нужно. Заделала ее для рыбалки, но она рванула так, что зашвырнулась шельф в космос, а вся рыба испарилась. Ладно, а еще тебя надо ударить по лаборатории, иначе смысла не будет. Вообще-то знаешь что? Давай я этим займусь, будет весело. Окей, и еще что-то. Ладно, старушка Марш, мы ненавидим эту теплицу, так что запомни несколько пунктов, чтобы нам больше не пришлось переделать худшую работу. Жаль, что голод нельзя просто поймать и заколоть. Итак, первое на первое утепление. Первые несколько ночей почва была твердой, как камень. В итоге просто утеплила это чертово место обезвоженными водорослями. Также помогло добавлять плавой массы. Тепла от бочек с водой. Наверное, стоило просто сожрать чертовы водоросли. Но нет, мое тело жаждет салата. Жаль, я не на из экзокостюма. Далее, тепличные лампы обязательно. Должна признать, я горжусь своим первым полным урожаем салата. Скормирую половину Престону. Этот снежный сталкер плодоядный, но живет почти все. Хотя всегда выплевывает половину. Это у нас с ним тоже общее. Из липкой зеленой кажется получается хороший компост. Погодите, она сказала, что мы поймем, куда нужно идти. Но я что не понимаю. Мы взяли КПК. А, мы взяли КПК. Короче, мне теперь получается, вот судя по этому журналу, мне нужно найти пещеру, в которой запечатан антидот. Это какая-то пещера здесь. Смотрите, серебряная руда, золото, инвентарь полон. Давайте крабом это возьмем. А мы не можем взять, ибо крабы руки заняты. Да ё-моё. Оказывается, в крабе целая куча всего было. Это мы тупанули, естественно. У нас есть какой-нибудь маячок? Никакого маячка нет. Что-то я не понимаю, в какой же пещере она запечатала. Единственное, что я помню, был запечатанный вход, заледеневший в пещере. Я его отметил. Вон, ледяной вход, 2000 метров отсюда. Wow. С помощью этой технологии я вновь могу найти отпечаток своего народа. Они какое-то время выживали, а затем их след утихает. Так, давайте мы изучим, наверное, да? Так, исследование. Спутник. Ионная батарея у нас теперь появилась. Че, давайте нырять, что ли? Смотрим. Пещера, но в ней ничего нету. О, смотрите, еще земля. В айсберге неподалеку обнаружена мельница. Полный тоннель образованной тайным льда. Где-то здесь можно что-то найти. Меня раздражает, что нулевая видимость. Я могу случайно сбить пингви крылика Вот, видите, я его в воду толкнул. А может он не хотел купаться. Вот, куда я пришел? Что это за ущелье? Я не понимаю, где я. А, черт я вообще запутался. Куда я иду? И что за мельница? О какой мельнице идет речь? Какая-то мельница из льда. Я надеюсь, тут не будет какого-нибудь, знаете, хранителя края карты, который меня убьет сразу. Я надеюсь, они меня предупредят. Нет, я вижу еще землю. О, смотрите. ищищи да найдет. О, блин. Прям до кита встал. Давай, давай, давай, есть. Итак, вероятно, что я занимаюсь какой-то дичью почти что 100%. Так оно и есть, мне здесь вообще нечего делать. В итоге я пришел на тот же самый айсберг к этой штуке. Может быть, это имеется в виду мельница, но она не образована тайным льда. Хорошо, давайте попробуем сгонять к ледяной пещере. Если там ничего не получится, то попробуем, как называется... Помните, та база, на которой мы еще с вами не были? Любое место, в котором мы с вами не были, нам нужно посетить. Кто там плывет? Гусь! Не ожидал? Бурение. Все его пробурили. А он, оказывается, именно этого и хотел. Пилот, давайте, раз уж мы здесь, мы близко, давайте найдем ту базу, которую я в прошлый раз находил, но потом потерял. Я же ее не исследовал как следует. Вот главное понять, куда идти. Я вообще не помню. Вообще не помню, спускался ли это глубоко. А это одно из значимых мест. Его данные, несомненно, помогут нам в поисках. Вот, блин, внезапная находка. Артефакт архитекторов. Этот контейнер мог использоваться для создания небольших микробиомов, водной флоры и фауны. Конструкция указана... На следующий вероятный шаблон использования. Заманивание и ловли мелкой рыбы. Сбор данных о том, как различные организмы реагировали на лечение различных. Это все хорошо. Медный руда, но мне инвентарь полон. Но гади, сейчас водичку попью. Спасибо большое. Хорошая обезьянка. Ага, получается, теперь надо просто отсюда свалить. Стоп! А ведь Маргарет здесь нету. Давайте-ка к ней заглянем. Сейчас я буду в наглую просто шарить у нее по квартире, пока ее нету. Поруемся в грязном бельишке. Не. Бам! Маргарет! Опять ты! Как ты здесь оказалась? Ты только что была в оранжерее. Я пошел сюда, короче. Она явно меня не ждала. Стоп, это что, фрагмент большой комнаты? Большая комната, теперь мы можем ее сделать. Что это? Кухонная плита. Маргарет, что за срач? Не понимаю. Как ты можешь себе это позволить? Это неприемлемо. Душ! Зачем мне душ? Вот опять же, если в игре сделали так, что ты можешь загрязняться от этого, подхватывать какую-нибудь болезнь, то душ такой раз тебе помогает продезинфицироваться, помыться, и туалет, например, испражниться. Но это все просто декор, и ничего он с собой не несет. Раковина, например, вот что это такое? Вот что такое все это? все ни к чему. Ну просто изучаем, раз можно. Мне бы что-нибудь с мотиком связанное. Маргарет, это все, конечно, ужасно. КПК. Через две недели нашего путешествия я, по большей части, жила внутри грудной клетки существа. Тут было укрытие и еда. Мясо начало гнить. Вонь стояла несравнимая ни с чем. По мере того, как мы плыли, температура падала, огнилое а мясо начало твердеть и замерзать. Медленно и почти неощутимо жнец начал терять плавучесть. Мы тонули день за днем понемногу. Мое прибежище вскоре должно было стать моей могилой, а я была во власти ветров и течений. Я потеряла надежду до тех пор, пока однажды вдали не увидела стайку пингви Господи, на х 2 я не дай-же долгие сообщения слушать, на х 2 Когда плавучий обычно означает близость какой-либо суши, мне повезло. Ветра. А потом Спустя несколько часов я видел голосование за вещи. Нечто похожее на висячий на воду неподвижного блока. Суши, я воспринял духом, глядя, как прижилась семья. Жнец медленно тонул, но меня это больше не волновало. Когда жнец, кажется, прошел под водой, я был достаточно бдителен, чтобы не спеша доплыть до берега. Я припомнил, куда надо плыть до черемушкица. Я не для того три недели катался в купольном чтобы потерять доказательства. Суши никогда не было приятнее, даже в этом арктическом аду. Молодец, мала... Маргарет, ты, конечно, крутая. Ты прям крутая, не поспоришь. Но, срач отменный. Я думал, у меня вовсе хуже, но. Нет, валим отсюда. А это что такое? Коллективный разум? Что за коллективный разум? Короче, какая-то сеть растений. Причем мы не можем. И. Блин, обезьяна, прости. Вот прям под нож. Ведь она потом меня и обвинит в этом. Окей, я, к сожалению, не могу найти почему-то эту чертову базу. Но я сейчас могу найти случайно свою смерть. У меня всего 16 калорий осталось, и еды с собой нету. Погодите, или есть сюда? Есть еда. Я же у Маргарет стырил. Окей, продолжаем поиск. Погодь. А мы здесь были. По-моему, мы были тут. Мы здесь забрали куб. Это мы все тоже изучили. Так как у нас не было краба. Я дальше не поплыл А тут еще есть куда плыть Стоп, стоп, стоп 400 метров глубина Я должен туда сплавать Так, заряжаем все баллоны Это явно что-то новое Что это? А это личинка всего лишь на все Окей А что с ней можно сделать? Жрать можно? Несъедобно Пошла то Что за кристаллы? Значит, пурпурная краска указывает на то, что это формирование Незначительное количество марганца Марганцовочка, короче Какая-то мембрана могу ударить? Не могу где мы краб? Вон он, краб! Я улавливаю сигнатуру важного предмета, принадлежащего моему народу. Я передам его местонахождение. Местонахождение сигнала загружено в КПК.